Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 12 по 18 октября. 1, 2, 3, 4. Выбирайте любовь. Времечко в описании под видео, а я поговорю с теми, кому это интересно. Добро пожаловать вообще на наш канал и на наши видео и тому подобное. Дорогие мои, если вам интересна карта Таро, там как-то развитие и тому подобное в этой области, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне на Boost, я там есть, там можно попасть в закрытый интересный чат и будем общаться. Поэтому, дорогие мои, давайте присоединяйтесь на гости, если что, в описании под видео есть ссылочка, и там а, очень сильно интересные посты происходят в нашей жизни. Поэтому, дорогие мои, давайте гляделка на недельку, а посмотрим, что вас ожидает, примерно, что интересно ожидает на следующей неделе. Потому что расклад общие, развлекательный характер все носят, расклады такие общие, поэтому... Давайте, давайте, давайте. Да, А если кому страшно, не переживайте, все будет, окей? Поэтому, да, что-нибудь да, выясним, что будет на следующей неделе. Поэтому давайте, если что, ставьте на паузу, скушайте твикс, посмотрите на экран. И выберите для себя вариант, и посмотрим, что же будет дальше. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Гляделка на недельку с 12 по 18 октября. Давайте. С 12 по 18 октября. Давайте, давайте, в принципе, кто-то будет сводить прям концы с концами в начале недели, либо кто-то для себя будет сразу э, как-то приспосабливаться, здесь может быть такой день, как приспосабливаться. Э, перейдите просто на бусте, это отдельная ссылка, отдельные сайты и все дела. Поэтому в описании. А, давайте, кто-то с чем-то будет мириться, смиряться и тому подобное. Возможно, с каким-то фактом, с каким-то правдой. А, возможно, с реалиями в жизни. Возможно, какие-то вещи, которые надо будет как-то внутри себя как-то согласовать. А возможно, какое-то согласование вам предстоит именно на начале недели. Давайте дальше. Дальше. Семерочка королевы чаш и четверочка жезлов. Но здесь день, возможен такой полон вдохновения, интересных идей. Возможно, у кого-то какие-то празднества в этом дне очень сильно важны. И, возможно, какие-то даты, либо запланированные дела тут тоже может проглядываться. Также день. Больше связан с какой-то инфантильностью, чувствованием, возможно, сильно у кого-то будут бить какие-то эмоции, аж немножечко через край. Возможно, в этот день будет некоторая дама Королева Чаш. Как-то сыграет некую свою значимую роль в этом, в этом дне. Либо ее какое-то соображение, либо некий праздник. Возможно, что-то объявляться будет именно в этот день. Поэтому день достаточно более фантастический, я бы сказала, в некотором плане даже фантастический, фантазерский. Возможно, витание в облаках. Давайте дальше девятка жезлов у нас. Так, королева мечей и тройка жезлов, <смех> а, возможно кто-то вам будет недоступен, либо какая-то неприступность какой-то будет ситуации, то есть вот здесь больше, возможно какая-то будет настороженность, либо некоторая дама королевы мечей может очень сильно сыграть в этот день в вашей жизни, возможно в развитии. Возможно, кто-то вас поставит перед каким-то фактом. В этот день больше он может наполниться немножечко некоторой передышкой перед каким-то боем либо перед каким-то решением вашей жизни либо также вам кто-то может раскрыть некоторые возможности когда вы совсем и устали поэтому дорогие мои вот здесь какой-то такой немножко передышка но при этом немножко в бою еще этот день может такой э, за собой иметь подтекст да Возможно, кто-то, когда вы уже будете уставши, немножечко раскроет какие-то возможности. Возможно, поможет какое-то решение в данный момент развития отношений, либо ситуации в жизни. Поэтому вот такой, немножечко такой трудноватенький, но неплохо. Давайте дальше. Шестерка кубков у нас. Десятка. Двойку кубков. Здесь может наполнен день, наполненный день смеха детства. Детс, детство в попе заиграть возможно. У кого-то. Встреча с родственниками, с друзьями, с людьми, которые очень сильно близки им, возможно, просто у кого-то с, ради... с... с родной, возможно, также встреча с, род... с родным домом, возможно, проведение времени сообщества детей, либо своих, либо чужих, либо любимого человека, возможно, что-то приятненькое вас ожидает. В любом плане и тому подобное. Возможно, какие-то житейские дела по поводу детей, семьи э, и брака вы будете как-то их решать. Возможно, предоставление каких-то благ, э, каких-то вещей в вашей жизни. Возможно, с детьми связано, что-то будете решать. Дальше. Так. Так. Королева Пентакли, четверка, четверка Пентаклей и шестерочка мечей. Давайте в шестерку мечей что у нас тут? Туз жезлов. Туз жезлов, дорогие мои, вы куда-то будете то ли свои силы отдавать, то ли свою энергию, то ли свои деньги. Вот здесь вы что-то будете отдавать, но, к, но стремиться к чему-то новому. Возможно, какое-то спонсирование либо финансирование. И тому подобное здесь может, кстати, проигрываться. Здесь, возможно, также вы можете какие-то блага кому-то предоставлять. Я бы немножко сказала предоставлять. Возможно, какие-то накопления, какие-то фонды можете что-то открыть для себя в этой жизни, что-то новенькое. Но это касается вашей некоторой стабильности, я бы сказала, даже финансов. Возможно, фин... решение каких-то финансовых задач, а, возможно, новых для вас в этот какой-то так... такой интересный день, ближе к выходным. Давайте дальше. Чем-то чем-то будете кого-то снабжать. Возможно, саму себя какими-то вещами, а, какими-то желаниями, да. Тоже возможно. М -м давайте. Возможно, некоторые. Да. Вот здесь я бы сказала так. Давайте дальше. Двоечка мечей. Это выходные либо ближе к выходным. А вы здесь будете думать. Возможно, над детьми. Возможно, над чем-то новым. Возможно, также над развитием, над учебой. Надо тем, что касается ваших чувств и эмоций, за то, что вы можете очень сильно переживать, и то, что вам очень сильно необходимо и нужно. Возможно, над поведением детей, либо над поведением самой себя, либо самого себя. Вот здесь тоже может отыгрываться какой-то такой момент. Но здесь больше задумчивости, здесь каких-то... Я не думаю, что здесь принятие каких-то решений, просто некоторая задумчивость, закрытость. Возможно, закрытость какого-то человека в отношении вас, либо связан с вами, то есть эмоционально больше. Возможно, какое-то незнание, какая-то вдумчивость и какая-то, возможно, прогнозирование чего-то, какой-то реализации жизни. Ну, давайте дальше. Дальше у нас Страшный суд, Шестерка жезлов и Десяточка жезлов. Да, здесь, здесь, возможно, также по такому сочетанию, что... Ну, здесь я бы сказала немножко в двух каких-то ипостасях. Первое, это вы можете, в принципе, здесь какие-то великие шаги, великие шаги, что-то... Очень важное делать на выходных, быть задействованным в какой-то проблеме, в каких-то вещах. Возможно, вы просто на чем-то будете удерживать какие-то позиции. Возможно, хотение каких-то побед в этом дне. То есть здесь какая-то постановка каких-то целей, желаний выполнения идти к ним. Здесь я бы не сказала родственники, я не сказала бы кто-то. Здесь больше вот я хочу то, что я хочу. Возможно, некоторый день будет наполнен решимостью, каким-то весом вещам о каким-то действием возможно вас будут сподвигать на какие-то действия и на какую-то решительность в этот день день достаточно непростой и больше я бы сказала возможно усвоите какие-то уроки для себя в этот интересный денек но тут очень очень очень такой индивидуально я бы сказала Возможно, вы с чем-то решите, либо над чем-то какую одержите какую-то некоторую победу в какой-то ситуации. Возможно, также связано с работой, либо с какими-то расходами и проблемами. Возможно, решение каких-то навязчивых идей, проблем, задач. И здесь тоже может такое. Возможно, вы что-то для себя уже наконец-таки выберете. То есть вот здесь думали-думали, а здесь уже решили, уже пошли и выбрали. И сделали какое-то ответственное решение в своей жизни. То есть здесь вот здесь возможно, как... возможно связь как, с каким-то неким прошлым. Может, кстати, проигрываться по такому сочетанию. Ну, почему бы, собственно, и нет, но я бы не сказала, что этот такой момент прям важный. Поэтому именно эта трактовка важна. Но это я тоже не исключаю, поэтому как-то так. М -м, давайте дальше. Давайте дальше. Вот, короче, как-то интересненько. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал темный вариант? Темный, темный, темный. Здесь у нас что? Нет, все нормально. Ладник. Давайте темный вариант. Кто выбрал? Гляделка на недельку с 12 по 17 октября у вас. Так, так пятерка пентаклей, тройка чаши, король пентаклей. Здесь, возможно, в начале недели вам будет не хватать какого-то общения, какого-то знакомого, друзей. Возможно, если вы встретите кого-то, возможно, не хватит денежек. Поэтому вот здесь чего-то, какая-то нехватка, вам что-то будет не хватать. Возможно, просто не хватает именно, правда, налички. На самом деле, где-либо, в каком-либо отношении, либо у кого-то по отношению к вам. Если у вас там какие-то там свидания, встречи и тому подобное. Здесь, возможно, какая-то нехватка какого-то внимания по отношению к вам. Здесь вот немножечко вот как-то какой-то некий, ну я бы не сказала катаклизм, а вот что-то вот как-то неприятненько в этот день. Возможно, какие-то финансовые потери тоже могут присутствовать. Возможно, это будет связано с каким-то королем Пентакли, либо с этим человеком, либо у вас, если вы являетесь там королем, допустим, Пентакли, с каким то с какими-то людьми, а близлежащим окружением, с дружбанами, с ребятами, все дела. Но здесь вот какая-то вот большая нехватка. Возможно, вы не будете там основным и центром, центром именно этого дня. И как-то будет... Возможно, какие-то кризисы тоже могут посетить в этот день. Эм, кризисные, да, мысли. Не только в этот день, кстати. Шестерка Пентакли. Ой, шестерка кубков. Дальше, да, Луна. Рыцарь кубков. Здесь может скучание по какому-то определенному человеку, либо наваждение, скучание, хотение чего-то нового, интересного, неизведанного, новых эмоций, новых чувств. Здесь какое-то прям выплывание в какое-то светлое. Возможно, дело касаемо будет тут с детьми, с домом и с теми, кто дома будет присутствовать. Да. Здесь вот, возможно, да. Возможно, просто хотение какого-то некого тыла рядом и какой-то стабильности в жизни. Здесь, здесь вас, да, здесь как будто, ну, как-то метнетесь мыслями немножко в другую стезю от этого дня, от предыдущего. Да, здесь вот именно нехватка и будет целую-целую неделю. Ну, такой здесь может, кстати, проявляться. Возможно, непонятные отношения других людей, либо какие-то, возможно, навязчивые идеи, навязчивые мысли. Тоже могут, кстати, здесь проигрываться. Возможно, не появление некоторых мужчин в вашей жизни, либо мужчина как-то сделает, что он проявится. Либо какие-то предложения слишком непонятные. А, возможно, понятные, но вы, вы к этому особо не готовы. Здесь может и так, и так, в принципе, проигрываться. Вот, ну, тепленький такой день, не без всяких интересных идей, мыслей и стремлений. Ладненько. Давайте дальше. Пятерка чаш. Да, пятерка чаш, ваш, ваш могут расстроить ваши же какие-то ожидания, ваши желания, ваши мечты. Здесь вот именно какой-то момент расстройства, возможно просто какое-то недостижение желаемого, либо вы не получите в этот день вот именно то, что, чего вы очень сильно желали, либо на что вы рассчитывали. Вот. Возможно, потеря каких-то ориентиров, дезориентация, либо какое-то пессимистическое настроение в этот день просто может присутствовать в этот... В этот период. вот, Поэтому, вот, дорогие мои, ну вот как-то так. Давайте дальше. Может, что-то будет не отпускать. А, так, дальше... Да, и опять какая-то вот, какая эмоциональная, все на эмоциях у нас, и здесь не исключение. Здесь опять что-то не хватать будет, что-то хотеться большего, лучшего, приятностей. Возможно, какое-то осознание, возможно, кидание во всякие мысли негативного плана, либо немножко не, не позитивные мысли. Давайте так. Вот. Возможно, какое-то чувство вины могут присутствовать, либо чувство какой-то обиды тоже здесь могу, могу, может быть. Возможно, не совсем то планирование дня, которое вы хотели. Здесь тоже может проигрываться. Вы ожидали, что так пройдет день, немножко он прошел, немножко иначе, немножко с другими нотками. Возможно, на кого вы рассчитывали, тот не оправдает надежды и ожидания. Меланхолия. Вот точно-точно. Вот здесь, да. Здесь вся неделя такая. Я по э, Шестерка жазла, десятка мечей. Дальше четверка мечей. А здесь, да. Возможно, чья-то победа, либо ваша, либо кого-то еще, дастся очень сильно через тяжелые труды. Либо дастся не так легко, как вы рассчитывали. То есть здесь возможно появление и хотение, ну, одержание вверх ситуации, но затратив при этом максимум сил, максимум возможностей и что-то при этом закончив. Тут вот, тут, знаете, в, этот, в этом дне будет вопрос, стоит ли игра свеч? И именно вопрос вы можете задавать самому себе, либо самой себе. Поэтому вот здесь, возможно, игра стоит свеч, а возможно, игра не стоит для кого-то свеч. То есть здесь вы победу-то одержите, вы получите свое. Но это точно, точно, точно то, что вы хотели. Потому что здесь некоторый такой вопрос, который после вот этого дня вам захочется немножечко очень сильно даже отдохнуть. Это вот как-то возможно, просто этот день настолько будет такой прям сильный, сверх. И что вы осе одержите, что очень сильно подшатнет ваше самочувствие. Осторожнее будьте, пожалуйста. Давайте дальше. Семерка жезлов. Ну, выходных либо ближе к выходным. Семерка жезлов, Пятерка жезлов, и Императрица. Ну, немножечко будете на своем настаивать. Здесь, дорогие мои, здесь чистейше пахнет, у кого-то ПМС начнется. Ну, правда, ну, моё просто, вот мое какое-то видение, это, это, это как будто ПМС, это реально. Либо вообще настроение, это как дождик. Пла дождик плачет, дождик идет, а я плачу. Поэтому давайте, дорогие мои, ну вот какой-то такой момент. И здесь семерка жезлов, пятерка жезлов, императрица, здесь больше говорится о том, что... Отстаивать какие-то свои убеждения, свои границы. Возможно, здесь вырастут у кого-то просто иголочки. Вы в ежика немножечко превратитесь в конце следующей недели. Одержите а победу. Все, ежика, включим, ежика. Возможно, женщина рядом с вами включит какого-то ежа. А, возможно просто дикобраза Поэтому дорогие мои Возможно какое-то обострение своей правды Неправды Я, я, я права и все и все неправы Вы можете доказывать просто тупо Как-то на эмоциях При этом Ну какую-то некую свою правду Все равно Возможно где-то будет Где-то кто-то будет зарываться Поэтому Ну здесь вот как-то вот отстаивание себя Давайте дальше Четверочка жезлов Четверочка ЖЭЛ. дорогие мои, ну бывает, что эмоциональный фон снижается не только у женщин, но и у мужчин, это, и это нормально. Тут просто такое бывает. Ничего, я, я никого не виню. Ладненько, четверка жезлов, Паша и десятка чаш. один а день-то замечательно, возможно, какое-то празднование, возможно, празднество, возможно, кто-то родится. А чё нет? А чё нет? А возможно, будет касаться детей либо семьи. Что-то здесь интересное вы можете для себя найти по поводу семейных взаимоотношений, семьи, брака. Возможно, какую-то такую передачу будете смотреть. Что же и нет? Но здесь день больше такое празднество, приятное, теплый, напитанная информация, а возможно, информация о какой-то другой семье. Ну, вот здесь вот под конец вроде все. ну, норм, нормы стабильные. Но все равно с пожомничаем, возможно, недоверие в каком-то месте, либо какие-то конфликты тут тоже может, в принципе, происходить в соответствии вот с, этим, с этой неделей, это может. Ну, возможно, когда кого-то вы просто услышите какую-то критику, то есть это замечание, критику и тому подобное, это тоже может проигрываться. Дорогие мои, ну как-то да. Эм, не хотите быть ежиком, Не будьте! Не будьте ежиком, будьте пушистик, пушистой зайкой. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал? Эм, великолепную белую свечу. Гляделка на недельку с 12 по 18 октября у вас. С 12 по 18 октября. Шестой, седьмой, кофе, кофе, кофе. Ну давайте. Ух, тут тут, тут, карате. пятерка жезлов, двой будете перетягивать канат в начале недели, будете хотеться, хотеться справиться со всем, чем даже вы не в силах, дорогие мои, вас может тянуть туда, куда, не знаю куда, вот Алису включить в стране чудес, вот надо за зайкой пойти и все, мне вообще не мотает ваш праздник, за зайкой вот, дорогие мои ну немножко может такой проигрываться день, возможно какое-то соревнование возможно вы, не знаю, будете перед кем-то светить своими Красивыми новомодными каблуками. А кто-то еще в каблуках пришел. Но здесь какое-то есть чувство какого-то соревнования, чувство опережения времени. Я хочу все попробовать, мне надо все и тому подобное. Вот здесь какая-то такая энергетика лесы, но при этом все хочу знать, все хочу поведать, все хочу вкусить. Вот здесь, вот какой-то такой момент. Ну, вот правда, вот не знаю куда, иду, не знаю куда, и мне это нравится. Кто-то хочет что-то для себя новое попробовать. Поэтому, дорогие мои вот здесь вот то слабо кого-то. Если, если вы загадали этот вариант кого-то, этого человека можно поймать на слабо. Поэтому смотрите, это лайфхук, да? Шучу. А, давайте дальше. А, королева мечей. У нас три. Ну ладно, три вышло. Три вышло я ничего. Я не виновата, три вышло. Так, королева мечей. Семерка, тройка, десятка. Не позволите себе лишнего Вот знаешь, вначале позволили Но да позволились, потом следующий день Не позволю себе лишнего Буду держать себя в руках, в рамках и тому подобное Возможно, какие, будете придерживаться Каким-то правилам и нормативам Возможно, какой-то женщины, либо самой себя Но вот здесь, вот здесь я бы сказала Как-то так если вы женщина, то можете тоже какой-то женщине нормативы придерживаться, что-то придерживаться, а возможно просто диеты. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот как-то, вот как-то, возможно, какой-то хладнокровный день больше, было жарко, сейчас холодно, будем решать все свои проблемы с холодной головой, будем, будем решать, думать, действовать. Ну, действовать попозже, я так понимаю, да, действовать позже. Поэтому, дорогие мои, возможно, какие-то решения здесь могут присутствовать в этом дне, которые не обсуждаются какому-то э, другому э, решению. Решению другой... Э, будете вы выдвигать свои какие-то решения, будете защищаться, возможно, защищать кого-то, а, возможно, даже свою честь. Поэтому, дорогие мои, вот кто-то как будто не позволит себе лишнего в этот день. Давайте дальше. Давайте дальше. Возможно, чисто на логике пройдет, чисто будете решать какие-то задачи, которые нужно решить здесь сейчас. Возможно, нахождение, а, возможно, загромождение вас какими-то обязанностями и то, что вы должны сделать. Тут тоже, может, кстати, проигрываться. Кто-то вас может на этом словить, если что, на том, что вы должны сделать. Поэтому смотрите. Поймать на чем-то могут. Если что, дальше. Паш Верховная и Рыцарь. Ладно. <къем> день продуктивный, очень даже сильно Возможно, переписка Возможно, переписка как с Переписка с каким-то мужчиной Либо мужчина, либо женщиной Поэтому, дорогие мои, вот как-то так Что-то продуктивное в этот день Возможно, вы будете задумываться А может, задумываться о салоне красоты Либо будете себя приводить в порядок вот как Какие-то прям дамы такие великолепные Либо мужчины такие интересные здесь Ладненько Ну что-то будете прям задумывать И это все реализовывать, это круто Давайте дальше Реализовывайте еще и плюс тому и на следующий день это может что-то касаться, а может быть что-то что касаемо еще вот с этими двумя днями будет очень сильно происходить. Возможно, что-то растянется. Так вот, здесь также, дорогие мои, ну вот насчет получения, не получения, можете что-то недополучить как-то, а можете получить за отдых. Интересно. Но здесь чья-то работа, возможно, работа на дом, либо, возможно, работа как-то немножечко сверхурочная, возможно, может тоже происходить. Но здесь работа, работа над собой, возможно, своими планами, проектами, реализация и тому подобное. Возможно, надеюсь, не сокращение всяких дела, то не коснутся каких-то вещей, поэтому ладно. Но здесь работа, работа и еще раз работа. Возможно, ваше хобби будет занимать очень большое количество времени в этот день. Что, в принципе, хочется всем все дать, хочется всем все угодить. И это тоже может, кстати, касаться вот этого дня. А, давайте дальше. Можете сверху -сверх как-то урочно даже работать. Либо сверху урочно отдавать какую-то свою энергию куда-либо. Давайте король меч у нас ближе к выходным. Король мечей, шестерка мечей, девяточка мечей. Здесь может какие-то мысли, наваждения, глубокие, возможно, также заблуждения у кого-то чистейшие, прям. Возможно, какой-то за какого-то мужчину вы будете бояться. Либо сам мужчина будет бояться. За детей, за новое, за какие-то обстоятельства, за себя. Но здесь немножечко какие-то беспокойные идеи, мысли. По поводу, возможно, того, с чем вы связаны, возможно, с каким-то новым либо занятием, либо хобби, либо своим ребенком, ну, с чем-то, с чем вы повязаны. Дорогие мои, здесь в это могут прям именно какие-то краятся какие-то мысли, что-то беспокойно может происходить, возможно, с этим человеком, кто рядом с вами. Что-то я бы сказала больше так. Возможно, какое-то непонятное поведение других людей, другого мужчину, либо что-то еще. Возможно, касаемо это будет, кстати, работа, почему бы и нет. Надеюсь, никто ничего еще раз не уволит. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Возможно, вы задумываетесь о каких-то новых гранях для себя, для своего развития, для своей работы, либо для новых проектов, о новых людей. Тоже может быть такое. Давайте дальше. Я дико простите, если я быстро говорю. <смех> Такое бывает. Так, королева, королева, король жезлов и мир. Что у нас здесь? Здесь у нас, значит, взяние ответственности, подведение все каким-то неким реальным. Возможно, здесь также какое-то незнакомство. А, возможно, и знакомство, почему вы, собственно, и нет, если, допустим, вы одни. А, возможно, в этот день какой-то некий союз с неким человеком, либо с мужчиной, если вы мужчина, а у вас женщины. Но какой-то здесь союз, возможно, очень сильно сыграет свою роль в этом дне. Какую-то некую определенную. Возможно, что-то начнется. И возможно, вы кого-то найдете в этот день. Я сказ... но Я бы сказала, может быть, так. Возможно, кто-то вам поможет с каким-то проектами, делами, с, ваши, с вашими обязанностями. Возможно, здесь будут задействованы вопросы партнерства, дорогие мои. Но здесь, возможно, что-то будет очень сильно серьезно решаться в, это, в эти дни, ближе к выходным, либо выходные. И правосудие. Правосудие. Ну, что-то, что-то может быть идти не по плану, либо не на вашей стороне, дорогие мои, в какой-то определенный период этого недели. Что-то немножечко по заслугам кто-то здесь получит, но э, кто именно, я, к сожалению, не особо могу сказать. Возможно, по заслугам и при этом немножечко даже расстроитесь, дорогие мои. Не удивлюсь и не исключаю такую возможность, что ближе к выходным или выходные какие-то глобальные проблемы и решения будут как-то решаться. Чему-то серьезное будет глобально у этого варианта ближе, ближе к концу недели, либо в конце недели. Что-то очень сильно серьезное и глобальное. Оно по картам читается. Если тут у нас нервничали, тут у нас глобальное, а тут у нас кто-то расстроился от того, что какие-то последствия пожинает. Ну, здесь пожинание каких-то последствий, дорогие мои. Да, возможно, кто-то даже расстроится. Но здесь именно вот в этот день будет именно вот... Получите по заслугам, дорогие мои. Если вы хорошо работали, то все хорошо, если плохо, то, соответственно, плохо. То есть, дорогие мои, ну вот как-то так. Возможно, какая-то женщина от чего-то расстроится. Заслуженно, да, расстроится. Может и не заслуженно, но просто так оно и получилось. Ну, здесь вот как немножечко вот пожинание, немножечко каких-то своих плодов. Возможно, с чем-то кто-то переносит, если у кого-то какие-то... Слу... не служба... У кого-то, если какие-то суды могут как-то перенестись, если вы хотели что-то решить. Если долго тянется, то может перенос, кстати, быть. Хотя суды в воскресенье? Ну, ладненько, может ближе, может в пятницу это. Поэтому, дорогие мои, но здесь такой заслуженный день, что вы наработали, что вы сделали, то и получите. Поэтому вот я бы сказала, кто-то, возможно, просто расстроится из вас, а кто-то просто как-то заслуженно проведет этот день. Может, тоже кто-то здесь просто какую-то свою логику будет постоянно включать и будет как-то хладнокровно решать какие-то задачи, какие-то вещи. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то такое интересное неделька. Интересно. Давайте дальше. Давайте дальше. Так, подождите, все вопросы позднее. Дайте, дайте, дайте с гляделкой разобраться. А, давайте, гляделка на недельку с 12 по 18 октября. Удачи вам, предыдущий вариант. Э, с 12 по 18 ноя... ноября. Но я в ноябре уже. С 12 по 18 октября у вас гляделка на недельку. У вас гляделка на недельку с 12 по, 20... э, по 18... С 12 по 18. А может по 20, откуда вы Я что-то потеряла здесь в этих числах почему-то. Так, 5, 6, ну давайте и 7. А может, правда, может? Может, не зря я потерялся, а может потеряешь неядно. Начало, как у предыдущего, практически, но не совсем так. <связь> <связь> <связь> так, пятерка Пентакли. Что, что у нас не хватает? Не хватать правды, не хотят не хватать власти, не хватать значимости. Можете быть немножечко, вот как тут, вот, почувствовать себя как-то ненужным, либо ненужной. Как-то вот хочется что-то сделать, докопаться до правды, а как-то не может. Вот как-то, какая-то, возможно, просто... Ну, немножко такое немощенское состояние души. Здесь тоже может, кстати, проигрываться. Возможно, здесь будет какая-то ситуация, над которую взять сверху очень сильно нереально и сложно, и практически невозможно, дорогие мои. Немножечко с чем-то совладать будет нереально в этот день. Ну, просто нереально вообще. Поэтому вот. Это какая-то вот... Возможно, кого-то нехватка какого-то человека в вашей жизни, возможно мужчина. У мужчины нехватки, либо у женщины нехватки. Возможно, да. Так, такое может быть. Возможно, просто по кому-то некое такое. Скучание тоже. Ну, может, в принципе, почему бы? нет? Ну, нехваточка, нехваточка, а возможно, просто решимости в этот день будет не хватать. Ладно, а может, каких-то фактов, а может, какой-то власти. Может, не подвластно что-то будет. Поэтому давайте дальше шестерка. Шестерка чаш, спасибо, если кто отвечает. Шестерка чаша, отшельник и паш. Пентакли. А на следующий день, либо, либо далее, здесь взятие под контроль своей ситуации делание то что считаете нужным вот здесь именно вот как-то проведение дня то что вы считаете нужным то и должно быть какие-то миролюбы здесь миролюбы собрались а оно по арканам-то видать немножко поэтому дорогие мои но здесь вот именно делание каких-то обязанностей своих нужд реализация учеба здесь очень сильно может проигрываться но здесь именно делание то что вы считаете необходимым именно вы возможно получение какой-то денежной компенсации это я не исключаю да а здесь что у нас да здесь да да да да да да да да да я не думаю что эта ситуация пройдет на следующий день если что да, возможно, вы будете что-то строить, либо что-то новое создавать, что, возможно, что-то не получилось. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Потихонечку тихим сапом себя соберете и будете делать то, что необходимо. Давайте дальше. Да, и здесь вот некий такой нарастание, ну, как темп, здесь будете просто тихий, спокойный темп вести жизни. Здесь вы можете очень сильно прилагать в этот день очень сильно много каких-то усилий, много желаний, много меч, что аж может даже заболеть что-либо, может даже голова. Поэтому, дорогие мои, здесь, возможно, максимально от вас потребуется, кстати, скрупулезности и... Как же слово-то это... Усидчивости в этот день очень сильно много потребуется, возможно, немножечко такое витание в облаках, поэтому, дорогие мои, вот как-то так, от, от, этот день потребует как будто очень много сильно интересного, возможно, каких-то идей вдруг-вдруг нужно, то есть будет что-то вам надо решать, немножко даже в этот момент, я бы сказала, полезло. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то такой день. Возможно, вы что-то думать будете о чем-то непреодолимом и недостижимом. Ну, какие-то вот, вот, я бы хотела так, а вот никак иначе. Тоже может, кстати, здесь проигрываться. Ваше желание именно в этот день. Возможно, какие-то сновидения. Давайте далее. Так, двойка... Задумываться будете на следующий, следующий день, либо через несколько дней, о каких-то каких фундаментальных вещах, о каких-то нуждах, о семье. Возможно. Будете дело иметь с какой-то организацией, либо с какими-то бумагами. Возможно, что-то оформлять будете именно касаемо детей, семьи и счастья семейного, детского и тому подобное. То есть вот здесь какое-то некое такое, возможно, некоторое замешательство по отношению к семье. И каким-то законом. Ну, здесь вот как-то вот именно какое-то решение каких-то, возможно, ваших личных проблем, либо нужд по отношению к законодательству, либо к каким-то органам. Поэтому вот, вот здесь больше какой-то задумчивый день. Возможно, по поводу, кто-то, возможно, будет решать какие-то разводные дела, либо разводные процессы, то тоже может иметь в виду речь. Такая эти речь. Да, эмоционально более-менее спокойный день, но не без всяких интересных вещей. Задумываться больше очень много будете над всем этим, возможно, на ценными бумагами, да, может, над какими-то счетами. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Ну, здесь я немножечко Императрица колесо фортуны и пятерка кубков. Здесь день проходит немножечко не так, как хочется, не так, как вы реализовали. Вот, я не знаю, морально, что готовьтесь к этому. Но здесь могут именно какие-то проигрываться, какие-то вот такие. Возможно, вам где-то повезет, а где-то вообще нет. То есть вот какой-то день более такой, особо неспокойный, нестабильный. Возможно, возможно да. Возможно, будет мотать, чисто эмоционально как-то. Либо какие-то будет какая-то, возможно, аналитика спада и подъема. Тут то тоже, в принципе, может такое проигрываться. Но какой-то день такой, сикость-накость возможной. Можете просто расстроиться. Так что вот здесь день как с, некоторой, некоторой, с элементом некоторой какой-то сумбурности может как-то как происходить. Но не исключая какой-то некий интерес в этом дне. Возможно, будете смотреть немножко иначе на мир с помощью этого дня, либо с помощью ситуации, которые произойдут в этот день. Фортуна может быть не на вашей стороне. Еще раз говорю: и это очень сильно, серьезно порой бывает у некоторых людях. Давайте дальше. Так, ни с того ни с сего планы, идеи и мысли по поводу работы. Дорогие мои, реорганизация, ре рефинансирование и тому подобное. Какие-то будут в этот день, будут очень сильные, могут посетить какие-то идеи просто так, по поводу вашей работы, либо, либо хотение с чем-то уже закончить и начать с чего-то интересного. Вот здесь с чем-то вы как будто определитесь в жизни, именно в плане работы, либо... В плане труда, где вы занимаетесь, и чем вы занимаетесь, и что вы делаете. Возможно, чем-то вы будете хотеть заниматься в ближайшие месяцы. С чем-то вы определитесь. Но ближе к выходным или выходные, немножко какой-то момент тяжести будет присутствовать. Да, вы что-то для себя конкретное прям решите в этот день. По поводу того, чем вы занимаетесь, возможно, свободное время чем-то займете, будете занимать. Может, дополнительную работу найдете. Может быть, как-то еще будете чем-то другим заниматься. Что-то вы для себя прям найдете. И поймете в этот день либо ближе к выходным, либо выходные. А, в конце королевы девятка и десятка. Прям можно мне выдохнуть, да, спасибо наконец-таки. И вам тоже можно будет выдохнуть, потому что здесь очень сильный время с родственниками с людьми возможно с некоторой дамой. очень сильно будет классным то есть вот здесь вот прям класснюще именно вот знаешь десертик вот как-то сложно сложно сложно а тут десертик очень классный день возможность же выполнения желаний хай -хай какое вы хотите посещение Решение каких-то вопросов очень сильно тяжких тоже вам подвластны будут в этот день. Но именно решать именно ты, на это именно договоры. То есть договариваться с кем-то, либо присоединять на свою сторону зла. Ну как тут приятно, классный день и классно его проведете. Возможно, некоторая женщина сыграет некоторую роль в вашей судьбе. А возможно, с кем-то вы проведете некоторое время. Возможно, с близкими, с людьми, с теми, которым вы хотите, с теми, кого вы любите. И те, которые вас оставляют вашу семью и тому подобное. Классный, классный, классный день под конец. Прям очень сильно классно, очень сильно здорово. Возможно, выполнение своих каких-то тайных, потаенных желаний. Может, куда-то захочется поехать, либо поедете. Поэтому хороший день. И вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Переходите на Бусти, я там есть, если, если вам интересны Арканы Таро, Магия, Наслаждение и всякие дела. Также мы там ведем закрытый чат, который, в принципе, там всякими интересными вещами, поэтому переходите на Бусти. И спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!